Начнем этот топовый, как пранки Эдварда Билла, выпуск с, Кида! с телефона, обладающего двумя экранами. Имеет огромный дисплей на 2,4 дюйма с разрешением в 480 на 360 пикселей. Про второй экран я ничего сказать не могу, кроме того, что, скорее всего, он на 1 дюйм. Но это не точно. Объем батареи на 800 мАч, что мне кажется маловато. Заряжать раскладушку можно как с помощью обычного микро USB шнура, так и с помощью так называемого кредла. По крайней мере, так его называют топовые техноблогеры. Под топовым техноблогером я имею в виду всех техноблогеров, кроме Тимура Сидельникова. В общем, то говоря, звучит правдеподобно. Я в это верю. Есть камера, но она на 0 0,8 мегапикселя. В общем, ни о чем. Способен вмещать в себя TF карту до 32 гигабайт. Китайцы за него хотят 2000 рублей. Телефон из разряда очень. Очень бюджетного. Это один из самых дешевых телефонов, который мне попадался. Он даже дешевле самого простенького картфона. Что мы имеем? 1,8 дюйма экран со стандартным разрешением в 320 на 240. 1000 мАч батарея съемная. Камеры нет и слава богу. Есть Bluetooth, слот для карты памяти. Будильник, календарь. К сожалению, отсутствует вибрация, но в принципе можно прожить и без нее. Ведь виде телефона есть 5D динамик. Не знаю, что это значит, но звучит очень убедительно. Также есть кнопка SOS. Продается в трех цветах: черный, золотой и красный. За этот телефон вам придется выложить всего 700 рублей! Да это просто убийца картфонов! Такой себе телефон неделька. Если бы Ашан выпускал телефоны каждый день, то я думаю, что он выглядел бы примерно вот так. К сожалению, на последующие телефоны ссылок не будет, потому что они уже давно были изъяты из продажи, но когда-то их все таки можно было приобрести на Алиэкспресс. Вы не поверите, но это телефон-зажигалка! Я обрыскал весь Алиэкспрес в надежде найти этот телефон, но тщетно. Слава богу, что на YouTube все-таки остались обзоры на этот телефон. У него есть какая-никакая, а камера. Является еще и пауэрбанком, поддерживает microSD-карты. Спешу вас огорчить, что в телефоне нет зажигалки. Это просто муляж. Вместо нее там расположился фонарь. Очень оригинальный телефон. По оригинальности я бы его поставил вместе с серву К07. И также известный как Телефон! Ручка. За него я бы отдал, ну, допустим, 2200 рублей. Картфон, которого тоже уже нет на Алиэкспресс. Наверняка обладает стандартным для таких телефонов характеристиками. 320 мАч батарея, 1 дюйм экран, может быть, есть Bluetooth. Как по мне, это один из самых красивых телефонов размером с кредитную карту. Имел аж... 15 вариаций цветов до таких, на которые и не рассчитываешь просто телефон пушка я бы ему дал 1400 рублей А это милое создание буквально недавно в 2018 году лежало на страницах AliExpress. как вы могли заметить у него есть камера и куча светодиодных фонариков зарядка телефона осуществляется за счет устаревшего мини USB кабеля есть гнездо для наушников. Я бы за телефона дал ну 1200 рублей не больше. А эта мобила просто шикарно выглядит как девочки с параллельного класса. Все очень дорогое и блестит и улыбается. по фотографиям понятно, что камеры нет. другой информации по этому телефону тоже нет. Насчет ценника на этот гаджет трудно что-то сказать. Ну а теперь пошли телефоны, которые не совсем связаны с AliExpress, но тоже достойны вашего внимания. Представляю вам флагман 2007 года с четырьмя камерами. Четыре камеры, блядь, четыре. Нахуя тебе четыре камеры? Объясни мне, пожалуйста. Нахуя? Китайцы еще те извращенцы в плане телефона производства. Все четыре камеры цифровые на 1,3 мегапикселя. К сожалению, они не оборудованы ни вспышкой, ни оптическим зумом, ни автофокусом. Все-таки это 2007 год, как-никак. Большего от него требовать и не стоит. Также телефон оборудован слотом для microSD карты, двумя слотами сим-карты и сенсорным дисплеем. Чуть не забыл! объем аккумулятора здесь на 4800 мАч, что для 2007 года было очень... дико много! К сожалению, неизвестно на какой операционной системе работает смартфон. Этот телефон можно было смело назвать картфоном из-за его размеров, но так как такого понятия в 2005 году не было, мы не можем это сделать. Это обычный компактный кнопочник. А вот из-за толщины телефона мы можем его смело назвать котлетой. К сожалению, сколько дюймов дисплей нигде не написано. Известно ли, что он выполнен по технологии TFT. Имеет камеру в 1,3 мегапикселя. Для 2005 года это весьма неплохо. Аккумулятор на 950 мАч. Поддерживает мини-SD карты, а также имеет собственную память на 58 мегабайт. Ну а это, наверное, один из самых первых телефонов часов. Был выпущен в 2005 году, очень хлебный год на необычные телефоны. Имеет аккумулятор на 600 мАч, Камера на 0,3 мегапикселя, VGI, VGI, VGI. В комплекте телефона прилагается очень необычная гарнитура, которая крепится на палец. Больше про телефон ничего не известно, сколько было продано и так далее. Сам телефон, как часы, очень громоздкий и весьма неудобный. Цена его очень космическая, 535 долларов, переводя на рубли, это примерно 36 тысяч рублей. А про этот телефон вообще мало чего известно. Известно лишь то, что он со встроенным электрошокером, и это уже навеивает страх. Я думаю, никто бы не хотел встретиться в темном переулке с его владельцем. А на этом все. Понравился выпуск. Смело влепи лайк. Подпишись, если ты хочешь, конечно, на этот канал. Потому что это далеко не последний выпуск. Пока.